Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзы и Цемен-Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я продолжу знакомить вас с оракулом Цемен-Дунзя вашим лучшим помощником в принятии верных решений в любой жизненной ситуации. Если вы не смотрели предыдущие видеоролики на нашем канале, обязательно посмотрите. Ссылку на них вы найдете под этим видео. С оракулом вы сможете прогнозировать развитие ситуации и понимать, что вас ждет впереди. И не тратить впустую время и ресурсы на достижение того результата, который не может быть достигнут. А если оракул говорит, что нужно быть внимательным и осторожным, потому что вас хотят обмануть, то вы, скорее всего, так и поступите и сможете избежать неприятностей и разочарований. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Очень много полезной информации можно извлечь из карты Цимэн Дунзя. И этому посвящен наш курс «Оракул Цимэн Дунзя – ваш лучший помощник в принятии верных решений в любой жизненной ситуации». На этом курсе вы научитесь объективно оценивать ситуации, считывать ту информацию, которую вы не сможете получить другим способом, выбирать самый короткий путь для достижения ваших целей. Представьте, что у вас всегда с собой магический шар – который в любой момент времени покажет в перспективе, как будет развиваться событие, все ли будет легко, гладко, или на каком-то этапе будет препятствие, и хватит ли у вас сил и времени его преодолеть. Все это мы будем изучать на курсе и рассматривать самые разные ситуации. Как найти потерянную вещь или человека, стоит ли переходить на новую работу, будет ли удачная сделка с недвижимостью, есть ли у мужа любовница где искать хорошего доктора в какой вуз лучше поступать и многое многое другое в этом видео я познакомлю вас с раскладом оракула который помог найти потерянную вещь моей клиентке. согласитесь очень часто бывает когда потерянная вещь теряется дома даже в одной комнате но найти ее не можешь в таких случаях задают вопрос оракулу где же искать «У моей клиентки пропало золотое кольцо. Пришла домой, автоматически сняла и куда-то положила и забыла». Для того, чтобы расшифровать расклад, построенный на момент вопроса, в оракуле есть специальные операторы, так называемые функциональные духи. Им соответствуют иероглифы в раскладе, за которыми прячутся предметы и их качества. Например, транспортное средство, машина или велосипед – это ворота ранения. Деньги – это небесный ствол ву, а кольца ювелирные украшения представляют инский металл – синь. И, зная значение этих иероглифов, вам не составит труда определить, где находится потерянная вещь. В этом раскладе мы будем анализировать наполнение восточного дворца, куда попал небесный ствол часа – синь. Одно то, что небесный ствол часа – это синь, инский металл, уже говорит о том, что Вселенная нас услышала. Речь пойдет именно об украшении, то есть эта таблица актуальная. Потому что если вопрос Оракулу задан не праздный, не из простого любопытства, а действительно важный, волнующий, то и расклад получится говорящим. В Восточном дворце мы видим ворота тайник, которые могут обозначать кровать. Божество, Тайин, или по-другому называется луна – который так как и синь, может означать золотые или серебряные украшения, шпильки, браслеты, то есть всякие женские украшения. Звезду Тяньпен, одно из значений которой расческа, щетка для волос и небесный ствол на земном кольце, иньскую воду, которую мы рассмотрели как цвет, цвет воды, голубой, синий, черный. Когда я перечислила своей клиентке все эти значения иероглифов, которые находятся в Восточном дворце, она сразу поняла, что речь идет о спальне, постельном белье голубого цвета и даже о щетке для волос, которая лежит рядом на тумбочке. Оказалось, что она и кольцо-то не снимала, просто забыла снять, а оно соскользнуло у нее с пальца во время сна. Вот так легко и просто было найдено дорогое кольцо. Это один из самых простых, но важных примеров использования оракула Цемен Дунзя, который можно привести для того, чтобы у вас сложилось понимание, как все это происходит. Как с помощью карты Цемен Дунзя мы находим важные, любимые, дорогие для нас предметы. Главное – подходить к делу творчески, и тогда Цемен Дунзя обязательно дает подсказки. Я приглашаю вас принять участие в нашем обучающем курсе «Оракул Цемен Дунзя» ваш лучший помощник в принятии важных решений в любой жизненной ситуации. И вы станете экспертами в чтении раскладов ЦМЛ. Ждем вас на курсе. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные видео. Нажмите на колокольчик под этим видео. Переходите по ссылке. Заполняйте в форме ваши контактные данные. И вам на почту придет приглашение на открытый мастер-класс на котором я расскажу еще больше примеров применения оракула Цимендунзя в самых разных сферах нашей жизни. На сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. До встречи в следующем видео.